Нежданчик. Всем привет, ребята, вы на канале Патрик, и сегодня мы покажем, э, на что способен, э, на что способен этот захват, захват видео с экрана на камеры видеонаблюдения. Ну, как там пишется? Крым. Видео. Камера. Ага. Итак. Крым, видеокамеры. Вот, веб-камера Крыма в старой части федоси Что Федоси? Я что-то не понял, что такое Федоси? Да, что ладно. ладно. Блин, закладку дублировать не смогу. Мешает вот эта вот запись штука Малови. Так что вы ее не видите? Так, Федо... Ага, Федосия. Я правильно сказал. Что это за Федосия? Город... Чуть не понял, что это за город? А -а -а -а -а, город Крыму. Странно. Я чуть не понял. Федосия почти ближе к тебе, что ли? Ого, а? вот это старый город. Вот, как тебе им. Я туда ехал, но ну, если честно, вы не видели. Там все видео про Крым! Видосие! Вообще, что сказать? Видосие круто! Крым круто! Море! Лайк! Забысы, конечно! Если что, давайте я выключаю камеру, чтобы не мешал микрофон. А то я запишу это, этот сайт и выключится компьютер. Полностью без шнуровки. И вот, давайте мы скажем компьютеру. Компьютер, будь прав. Давай жить дружно. А то видишь, а то снять не смогу. Давай. Сэнкью. Короче, круто получилось, ребята. Так, давайте посмотрим что-нибудь еще другое. Допустим, не, не Крым, а моя Родина. Так, так, так, я где-то видел. Вот там вот нажимаю на Крымия Медиа. И вот видно. Вебкам Краснодар. Краснодарский край. Моя родная штука. Мой... Это моя родина. Слава богу. Так, где тут это? Краснодар. Пампандар. И Пис-Пис. Шучу. Да ничего не так. Так, я что-то не понял. Где тут это? Где вообще показывают картинки? Я что-то не пойму. Есть там вообще или нет? Но я чуть не понял. Ничего. Так... <свист> Панорама города. Краснодарская. Тец, ТЭЦ <свист> Ты чё это, ТЭЦ? Простите, что обзываю, дорогой Краснодар. Теперь давайте посмотрим. Так. О, тут показывают, конечно, но я хочу панораму. Панораму посмотреть. Чё, Москва? Да вы что, не офигеи? <свист> Так стоять, это Москва. Что? Это это закладка, болотная онлайн. Есть вообще Краснодар, я что-то не понимаю. Камера онлайн. Есть, что Я что-то не понял. Есть ли это вообще. А, -а, -а. вот, кстати, вот. Видите, машины едут, машины едут тут. Это, короче, моя родина, но я не в Краснодаре, а в Покровке живу. И вот, видите, машины все едут, все машины тут повсюду едут. Кстати, а что, если увижу я кеосид? А! Крестная моя крестная. Что же? Почему же ты там не существуешь? Что это за машина? Ребята, а вы напишите в комментариях, что это за машина. Байкер! Run. Так, поехала вот эта машина классная, крутая. Такси, такси, такси, такси. Что это за желтая? Классная, золотистая можно ее назвать. Так, что вы тут, это машина, вы что тут стоите? Я не понял. А крутить можно я чуть не понял так так видно что краснодар это моя родина о что это это что так вот видеокамера наблюдения всегда эффект поставлен вот там -т. когда смотришь на это на эту камеру там видно будто это этот эффект называется рыбий глаз но этот шрифт поставили 0608 2019. И время, это же, это не без эффекта. Если честно, когда белая машина проходит, они меняют цвет на белый. Ну, если черный цвет, так все равно виднее будет. О! Ничего себе, уже теперь троллейбус. И автобус, микроавтобус, что за переполох в этом городе? Все машины тут стоят, как будто светофор видят. Эй, троллейбус, Ой, то есть микроавтобус, вы что, зависли? Да и троллейбус, вы что, за зависли? Я чуть не понял вообще. Так, смотрим, смотрим, что они там творят. Так, что он этот говорит? Так, тут мы еще не гадили. Что? Он гадит? О, да вы что, машины. Это вообще-то штраф нарушение права. Ребята, а вы что думаете, штраф или нет? Я точно не знаю, если честно. Мне это узнавать не надо. Если честно, мне пофиг на этих машин... Что, двухэтажный автобус из Лондона? Я чуть не понял, это что? Был двухэтажный автобус из Лондона? Хотя это двухэтажный или двух или не двух? Что зависло, а? Я чуть не понял. Ладно, и продолжим что дальше. Я брожу тебя, успокойся, успокойся, успокойся. Что ж ты, неспокойная гагая, гагая, гагая. Кхм, что, простите? Ой, продолжение следует...